Друзья, привет! Приветствую всех! Сегодня 2 февраля у нас, а это значит, что пора подводить итоги по трейдерскому январю и итоги за месяц да, трейдерской работы. Что же там получилось, какие проценты получились и что не получилось наоборот. Давайте будем смотреть. Я надеюсь, что ветра здесь сильного не будет и вам будет отчетливо слышно то, что я буду говорить. Статистику ведем по нашим открытым торговым счетам на, на MyFixbook и посмотрим, что здесь. Напоминаю, что два, два счета: один консервативный, другой агрессивный. Отличаются они естественно рисками на сделке, которые мы берем. И давайте начинать, наверное, с консервативного счета. Общий прирост за все время работы данного счета 18 и процента. Давайте посмотрим по. Месячному приросту за январь, как вы можете видеть, у нас прирост был плюс 9,04%. За февраль даже уже есть небольшой плюс. И относительно сделок, то, что сейчас открыто на данный момент, вы можете видеть сами. То есть достаточно большое количество на данный момент открытых позиций еще, которые по итогу могут принести еще около 2%, половиной даже. Так, ну и относительно более подробные статистики, то есть вы можете видеть то, что на этой неделе был прирост 1,5%, точнее здесь была небольшая просадочка в 1,5% и по февралю уже зафиксирована просадка почти в 9%, что достаточно немало, но это терпимо и это нормально. Напоминаю, что как бы вся просадка, которую мы несем, мы ее абсолютно контролируем, естественно. Теперь давайте перейдем к агрессивному счету и посмотрим, что там Интересного за январь месяц произошло. Напоминаю, что агрессивный счет ведется мало на нем сделок. То есть мы практически с одной сделки забираем от 30 до 50% с депозитом. Иногда и больше, но это очень редко. Основной, основная цель агрессивной торговли это забрать с одной сделки где-то около 30-40-50%. Ну и здесь общий прирост за время работы. Счета 51,39%. Так, давайте посмотрим по месяцам. И за январь здесь получилось 4% плюсом. Дело в том, что была сделка закрыта раньше поставленной цели, потому что такова была ситуация на рынке. И, соответственно, нужно было что-то с этим делать, принимать решение. Мы, естественно, приняли решение в пользу закрытия. И тем самым зафиксировать прибыль, а не ждать определенных убытков. Так, друзья, ну и относительно моего торгового, одного из торговых счетов, которые я показываю в интернете, это агрессивная торговля, реальный счет 1000 долларов на брокеры Дукоскопе. Сейчас давайте посмотрим по нему информацию непосредственно за январь месяц. Так, выбираем 1 января и выбираем 31 января. Релот. Посмотрим по приросту. Значит, за декабрь месяц там был прирост процентов, 30%. И за январь месяц прирост достаточно маленький. Всего лишь 35 долларов. Ну и в процентном соотношении это можете прикинуть сами. То есть, это примерно такое же соотношение, как и на наших показательных счетах, которые я только что вам озвучивал. да. Вот то же самое. Также по реальным счетам удалось в этом месяце закрыть трон он же trx да если вы знаете это криптовалютный рынок уже и об этом я говорил в своем канале Телеграма. вот пожалуйста можете с ним ознакомиться ссылка на него будет в описании и подписывайтесь если вам интересно в моменте получать оперативную информацию рынку и что сделать что делать с активами в моменте то что происходит со мной я стараюсь это озвучивать постоянно вот кстати информация по трону пошла и патронов у меня получилось закрыть с профитом 30 45 процентов это первую сделку я закрыл это кордеру, это не депозиту естественно и 35 процентов это вторая сделка закрыта уже после второго движения которое было на нем совершено уже практически до перед самым листингом вот такие результаты получились. Также хотел бы вам сказать, что в данный момент я участвую в конкурсе от брокера Герч Кинко. Это конкурс, в котором нужно попасть в топ-55 призовых мест. Там условия достаточно простые, то есть ты просто торгуешь и до 15 апреля ну этого года до да, 2019 -го, ты должен попасть в топ-55 трейдеров по доходности естественно и при этом не допустить просадку в 20 процентов если ты допускаешь просадку 20 процентов то ты просто-напросто выбываешь вот вы можете видеть что здесь лихачи которые понабирали в первые же дни по 150 по процентов они уже очень давно выбили. выбили вот таким вот образом торгую я на этом конкурсе по консервативной Торговли, то есть консервативная стратегия выбрана здесь методом управления депозитом. И посмотрим, что с этого получится. По крайней мере, 4 месяца это достаточный срок для того, чтобы показать нормальный результат и достаточно с малой просадкой. Также, друзья, хочу напомнить, если вы вдруг не знаете о том, что завтра будет проводиться мой мастер-класс по торпедингу. Особенно это будет интересно для новичков, которые хотят приобщиться к этому бизнесу, к этому виду деятельности, но не знают и не понимают с чего начинать свой путь. Этот мастер-класс рассчитан непосредственно на таких людей, но если вы практикующий уже трейдер, который хочет просто почерпнуть что-то новое, какие-то новые интересные стратегии, методы торговли, которые используют свои практики, зарабатывающие трейдера, то пожалуйста, welcome вам тоже будет Здесь достаточно полезно и интересно. Стартуем завтра в 13.00 по Киеву. Ну и, соответственно, в 14.00 по МСК. Регистрируйтесь, пожалуйста, и буду вас рад видеть. Ссылка на него будет, естественно, в описании под этим видео. Ну а на этом, друзья, буду прощаться. Наверное, очень солнце здесь припекает и достаточно некомфортно сидеть под полючьим солнцем, прямо без всякого навеса. Поэтому все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал в Телеграм. Приходите завтра на мастер-класс, ну естественно подписывайтесь на YouTube, потому что дальше будут интересные видео, чтобы не пропустить. Большое спасибо за внимание, всем до встречи, пока!